Рад всех приветствовать на канале Многодетный Бестолковый Папа. А сегодня первое видео из плейлиста «Профессиональный чайник». А как появился этот плейлист, название этого плейлиста? Я никогда не ремонтировал автомобили и максимум мог поменять свечи и колеса. Но сейчас мне дети говорят, да давай будем сами ремонтировать, сами как-то в этом разбираться. Ну вот, мы тут немножко мурзилку полистали. У нас проблема была с задними стойками. И, и мы решили сами это все разобрать, посмотреть. А, и что из этого получится, вы тоже увидите, если досмотрите ролик до конца. У нас автомобиль представленный Гранта 2017 года. У нее 170 тысяч пробег. Автомобиль едет, подседает. Вот, решили вот задние стойки разобрать. Смотрим. Сняли заглушечку. Писали, что фотографии можно было. Теперь надо вот эту штуку нам, вот эту вот штуку держать, а вот эту штуку крутить. Сейчас побрызгаем ВДшки. И внизу тоже сразу ВДшечкой все здесь пройдем. Все, опускаем это оттаивает сейчас мы тоже сбуду. так так сейчас берем откручивать взяли вот такую вот приблуду эта штука будет вот эту держать у нас а вот эта будет штука вот тот болт откручивать гаечку откручивать так все это ставим так вот для этого нам нужен 30 ключ, а для верхней, чтобы держать, нужен 13, 17 ключ. 17 ключ. Так, надо будет круглый накинуть Удобнее грани выше. Ну все, она пошла, вот. пойдем туда вниз, сейчас там будем крутить, все это пусть остается сейчас Пойдем коже кожаные перчатки я день сейчас С стяжками туда уже стянем, потому что можно делать без этих стяжек, сюда наступить, если да, то она вниз пойдет, но у меня дети не такие тяжелые, чтобы наступить на нее, в общем, одному взрослому не очень удобно, поэтому такие стяжки мы вот на рынке взяли, стяжки это цельно, это очень не сварные они, тут есть на сварке, они отламываются, я вот почитал. Поэтому взяли цельные, они чуть подороже, чем обычные. Обычные стоят 600 рублей, эти стоят 900 рублей. 950, тысячу я за 900 договорился, бородатым скидкой. Поэтому мне дешевле. Отращивайте бороды и получаете скидки. Вот эта штука у нас получается вот так откручивает заднюю стойку. Если мы переведем боль в переднюю стойку, и еще здесь есть для того, чтобы рулевую рейку регулировать, подтягивать да, рулевую рейку. Я еще пока не знаю, как это делать, но в процессе разберемся. Так вот эту гайку открутили. И вот этот болт а, прям прикипел вот к этой штучке. И вообще ни туда-сюда не крутится, никуда не идет. Поэтому сейчас надо будет. Сейчас вот этот болт. Хочу отпилить. По случаю вот тут у соседа нашел в гаражах тут ножовку. Так мы его отпилим. Болгарку не подлезть без ямы. Вот, вот поддон положил себе. Под, под голову колесо запас. Ушка вот это сломали. а у соседа оказался сварочник. Я тут приварил. Ушка приварил. Сейчас болгаркой зачищу все это. И будет собирать столько. Так, у нас сегодня второй день мероприятия. Вчера у нас возникла э, проблема со стойкой, не могли болт выкрутить. В общем, там сварка была, все было. И поэтому детей отправил домой на такси, потому что уже все замерзли, устали, кушать хотели. А снимать не получилось, как я стойку доделал, потому что не было у нас оператора. Вот я туда сделал еще дополнительно, поставил шайбочку чтобы усилить это место сварки вот и чтобы не разбирать стойку то есть поставил шайбочку перед болтом в этом месте и сварка была и сейчас в дальнейшем чуть попозже заеду еще куда-нибудь там на СТО чтобы сварку сделали мне там приварили да, шайбочку или сам сделаю попозже вот там вот прямо на сверху стоит шайбочка у нас вот эту шайбочку обварим вокруг этого ушка и она Будет усиливать и держать вот это все дело. Вот а так все поставили, все нормально. Вот так вот это все получилось. Красиво. Еще поставили здесь дополнительный прибамбас, чтобы пружина не касалась самой стойки внизу. Сейчас мы занимаемся второй стойкой. Займемся. вот И тогда уже не будем показывать, сейчас ее снимать, как ее снимали. Будем потом уже съемку сделаем, как обратно будем все собирать. Все, мы вторую пружину, вторую стойку сняли, все сделали. Сейчас силиконовой смазкой немножко здесь все это обрабатываем и вставляем отбойник вот в эту штуку. Так, и, так, и теперь <coughs> в пыльник пыльника здесь есть паз. Но вот этот паз, он, я смотрю, вообще не держит. Поэтому я дальше ее туда вставляю. Следующий виток. И она там держится. А в этой она не держится. Не знаю почему. Так сделали. Так, теперь стойку надо прокачать. Так, вот как продавец мне объяснил, нужно сделать прокачку, стойку прокачать. То есть в этом состоянии еще пока она, как ее продали, можно ее туда-сюда вот так крутить. Когда ее прокачаешь, уже крутить ее Нельзя только, чтобы она была вертикальна. Вот. Сюда уже эту я вставил. И так прокачиваем. Четыре раза надо так сделать. Говорит, и все будет Нормально. четыре сейчас... так, сейчас... да. так вот здесь вот эту резиновую <coughs> штука которая у нас там будет на этом наверху, я сюда сразу сделал на изоленту чтобы при установке она никуда не девалась здесь сделал, изоленту здесь сделал с двух сторон так и теперь нам надо вот эту штуку да? отбойник так это сделал и так, вот бублик, вот этот бублик, чем отличается от того, который был. Сейчас покажу. SS20 сделал. Здесь у нас получается просто она металлическая трубка. Здесь она идет сразу с обрезиненная. Чтобы она не задевала кузов, чтобы обкузов не, не было. Болт завели, сейчас сверху будем этот шток ловить Так, шток, шток Шток так, теперь надо, чтобы вот этот шток у нас с резинкой обрезиненный вышел. Подожди, не крути. Подожди. Вышел. Сейчас его направлять будем. Я просто сделал головку удлиненную, поставил на это, чтобы было удобнее тянуть. Так, все. Давай, сейчас поднимай. Так, стоп. Давай. Все, а там снизу домкрат, получается, поднимает, поднимает. Так, Так, стоп. Давай. Стоп. Так, ну да, заходит. Мне кажется, так удобнее его будет уйти, чем всякие проволочки мотать. Так, давай. Поднимай. Булик поставить, смотри. Что это было? Что-то вылетело? Не-не, не надо все поднимать с пола, раз что-то вылетело, да? Хорошо? Так, и штуку. Так, ну так, вот Опа, все видно. здесь сейчас подтянем Сюда. так, ну все, дальше крутим сейчас ее закручиваем вот так, если так, а мы надо, так, сейчас подтянем, потом еще, когда мы шину окосим, еще протянем. Все, туда сделал шрус, чтобы в следующий раз не было, как вчера у нас, с той стойкой. Все, вот этот мы ставили, чтобы стойку приподнять, чтобы этот шток туда заходил. Просто его поднимали, получается, вот этим домкратом, а я там направлял, и мы как раз этот шток туда-сюда, Подняли так. Всё, там что подтянули, здесь затянули. Сейчас я на крестов поставлю машину и пенек пенек не забываем ставим, чтобы машина была еще дополнительно на и держалась, потому что Кразы разные разные бывает Колесо. Чтобы ноги не остались под машиной, и в следующий раз они вам пригодятся. Все, эти болты тоже у нас в этом в шрус сделал, так легче включаются. Эту операцию я делать с самого начала по этому А здесь сверху шток. Да, прикольная эта штука. 350 рублей купил. Очень интересно. Лучше, чем всякими там этими плоскогубцами держать. Лучше один раз такую штуку купить. Заблужку. Все. все. Резетку багажник включаю. Так, все. Нет, уходим. Все, шток мы протянули. Внизу там все протянули, пол на этом. И сейчас у нас. Сборка инструменты и отдых. Я вот сегодня даже перчатки одел, чтобы не отмывать от графитовой смазки вот это все. От шруса пальцы. Заморочился. Профессионал скажет, ну ты и чайник, а чайник скажет, ну ты и профессионал. А с вами в следующих видео многодетный бестолковый папа. До встречи.